Уважаемые читатели и коллеги, добрый день! У нас воскресенье, 11 часов, и я с вами, профессор Пучков, в прямом эфире. Сегодня я прямой эфир провожу как в Инстаграме, вот, так в ВКонтакте, так и в Телеграме, чтобы у нас все вместе с вами объять все соцсети, и те вопросы, которые возникают, можно было бы сразу вам задавать. Значит... А мы много уже прямых эфиров проводили совместно с разными докторами, вот, естественно, что упуская Мои темы определенные, да, подписчики остаются со мной, и эти вопросы всегда возникают у людей, и я хочу как раз сегодня на них поотвечать, и мы остановимся с вами на тех вопросах, которыми занимаюсь именно я. То есть это лечением, хирургическим лечением заболеваний колоректальной области, то есть это урология, это прежде всего гинекологические заболевания и общихирургические заболевания, плюс онкология. То есть это те вопросы, которые я решаю хирургически, решаю их, как правило, лапароскопически. Понятно, что мы делаем открытые оперативными я и открыто это делаю. Вот. но Основное направление это малоинвазивная хирургия вот, и а, так сказать, даже объемное оперативное вмешательство при опухолях, там, кишки, почки, желудка, а, всевозможные селезенки там, и прочее, прочее всех этих вещах. То есть я делаю лапароскопически через прокол. И основная направленность, напоминаю вам, это, а, так сказать, органосохраняющая хирургия, то есть по возможности сохранения органов и устранения проблемы. То есть это мой девиз в данной ситуации. Я работаю, в Швейцарской университетской клинике, если кто-то присоединился первый раз, это город Москва, значит клиника у нас многопрофильная хирургическая, занимается в основном хирургической деятельностью, поэтому обращайтесь, позвонить можно по телефону 8 985-222-1087, это моя помощница Ольга, 985-222-1087, или написать сюда мне в Директ, как в Инстаграм, так и в БК, так и в Телеграм. Также я отвечаю на письма, которые мне присылаете на мой личный электронный адрес пучков кв собака ру пучков кв собака Отвечаю я на все эти письма сам. К сожалению, не всегда сразу, то есть если, так сказать, вы попадаете на то время, когда я работаю с письмами, может быть ответы через 3-4-5 минут, но может быть и через день два, три. Извините меня за это, как я всегда говорю, я работаю хирургом и много провожу времени в оперблоке. Значит, я готов уже отвечать на вопросы, которые у вас накопились. Вот, ну, для начала могу ответить на вопросы, которые у меня со вчерашнего дня прислали заранее, вот, значит, еще раз говорю, что мы с вами беседуем на любые темы по гинекологии, по хирургии, по урологии, по колоректальной хирургии, вот, а сейчас помахаю ручкой тем людям, которые в инстаграме присоединились ко мне, вот, сказать, как правило, это самая большая аудитория, вот, самая активная аудитория, значит, вот первый вопрос, скажите, пожалуйста, при недостатке ферментов поджелудочной железы может быть потеря веса? Да, конечно, потеря веса может быть, потому что ферменты поджелудочной железы отвечают за переваривание пищи, за ее усвоение, ус, усваивание. Вот, если она у нас переваривается плохо, то понятно, что и всасывание, так сказать, плохое, и калорий в организм может не до Бирать и одним из клинических проявлений перментативной недостаточности поджелудочной железы, является как раз и жидкий стол, то есть неустойчивый стул. Это говорит о том, что не переваренные остатки пищи поступают в толстую кишку, вызывают там и излишнее брожение, гниение, да, и вот эти продукты, то есть они все выходят. То есть, как правило, это наоборот слабый стол, то есть это склонность к поносам. Естественно, при этом может быть потеря веса. В этой ситуации, если это не какая-то там злокачественная вещь, а... Просто изменение функции поджелудочной железы, ну, условно говоря, гипофункцию, да, то можно заместить ее, принимая лекарство в виде Крион 10 тысяч, да, уже дозировку нужно будет поговорить со своим гастроэнтерологом или терапевтом, что вам нужно в данной ситуации применять. Беременность при эндометриозе, риски осложнения благодарю. Значит, Но ну, если у вас уже есть беременность и есть эндометриоз, вот, если речь не идет об эндометриоидной кисте большого диаметра там 8-10-12 см, а 1-2 или есть наружный эндометриоз, то в данной ситуации ничего не надо делать. Если киста у вас большая, вот, то оптимально с 18 по 22 неделю беременности выполните оперативную вмешательство, лапароскопически брать эту кисту, потому что при росте матки всегда есть риски, что киста это может перспективить форировать из-за сдавления да, и вызвать определенные осложнения. Вот, поэтому это нужно устранять. А э, если есть наружный эндометриоз аденомиоз или небольшие э, кисты в яичниках, то с этой проблемой нужно будет разбираться после родов. А нужно ли удалять желчный при перетяжке в теле и наличии много лет камней? Ну, перетяжка в теле здесь не играет никакой роли абсолютно, да. Наличие камней в желчном пузыре, в принципе, является показанием калицистоктомии. Можно оттягивать этот процесс, но я много посвящал прямых эфиров, и они у меня есть сохраненные. Вы можете полистать, которые отдельно посвящены желчно-каменной болезни, да. И я всегда уверенно считаю, что лучше прооперировать пациента планово до развития осложнений, чем заниматься с ним так сказать, при развитии осложнений. Какие осложнения бывают при желчно-каменной болезни и при наличии камней в желчном? Прежде всего это воспалительные изменения. Камень может так сказать, закупорить выход из Пузыря, вот, вызывается застой желчи, присоединяется вторичная инфекция и, как правило, развивается острый холецистит. Если до этого дела не доходит, то наиболее частые проявления это периодические вклинение камня в шейку желчного пузыря при приеме жирной пищи, а потом впоследствии и при приеме любой пищи с развитием а, так называемой желчной колики. Да, то есть а, а, наступает пристнообразная боль в правом подреберье, вот, и вы это ощущаете. Да, а, так сказать, у вас болевой синдром, который может продолжаться от Нескольких минут до нескольких часов. Далее, если камень встал и не отходит, то острых или А вот если он провалился у нас в протоке, общий уводящий дальше и закуприл выход желчеводящих протоков перед 12. -ти перстной кишкой, то желчь не поступает в кишку и все полтора литра желчи, которые выделяется печенью, они начинают всасываться в кровь с развитием острой а, механической желтухи. А так как в этот проток открывается еще и панкреатический проток поджелудочной железы, вот, то в этой ситуации может развиться острый панкреатит вплоть до панкреонекроза. И вот эта же ситуация не очень хорошая, да? то есть это требует экстренно-оперативного вмешательства, лабортомии, извлечения камней, дренирования, вот, таскать около сальниковой сумки, и удаление желчного пузыря, и все это история абсолютно иная, чем можно малоинвазивно, предварительно через один прокол, условно говоря, выполнить холецистоктомию и избежать большого количества осложнений в дальнейшем. Поэтому я всегда призываю санироваться, санироваться и санироваться. Да? Только единственное у нас... Ну, когда мы более-менее какую-то спокойную тактику выдерживаем, да, то есть если это впервые выявленный камень в желчном пузыре небольшого размера, делаем рентген брюшной полости, смотрим, есть ли кальций в этом камне или нет, если кальций нет, и он абсолютно рыхлый, то есть так называемый плотный сладший, да, то в этом ситуации можно попробовать провести холилитическую терапию с гастроэнтерологом и попробовать его растворить говорить. То есть и в этой ситуации это может обойтись без оперативного вмешательства. Но при этом нужно помнить о том, что это все-таки врожденное заболевание, которое меняет биохимизм а, непосредственно самой желчи, да, которая вырабатывается а, печеночными клетками. И если у вас а, есть склонность к образованию камней, то нужно и соблюдать определенную диету, вот, и не голодать, потому что это приводит к сдущению желчи. Да, то есть ну, определенные соблюдать условия жизни на протяжении всей жизни, потому что камни, если даже мы один раз рассосем, они всегда есть риски, что очень быстро могут образоваться вновь. Так, идем дальше с вами, двигаемся. Через сколько можно береметь после лапароскопии? Убрали эндометриоидные кисты с яичников, очаги, ретроцерликарный эндриоз мне назначили вязану на 4 месяцев а, только после этого беременеть. Но вы сами ответили на все свои вопросы. А если у вас был массивный эндометриоз и назначили вам вязану, хотя я обычно назначаю иные лекарства в виде агонистов в данной ситуации, да, и через 4 месяца разрешают вам беременеть. То есть вам надо заниматься беременностью через 4 месяца. Если бы это был не большой эндометриоз, который сразу устранили и не требующий гормонального лечения, профилактического потом, после оперативного вмешательства, то мы рекомендуем беременеть сразу, то есть, ну, я имею в виду, там, на следующий месячный цикл. В данной ситуации у вас при массивном эндометриоидном процессе, конечно, надо провести противорецидивное гормональное лечение, вот, и через 4 месяца можно будет заниматься Ребеночком уже. Двигаемся дальше. Синдром Жильбера. Что делать? Ну, к сожалению, вы ничего не сможете сделать при синдроме Жильбера. Это врожденное заболевание, так называемое доброкачественная желтуха. То есть это связано с работой печеночных клеток. И периодически человек желтеет. Да? А это не, не ведет к каким-то последствиям плохим. Вот, а, так сказать, выставить диагноз легко. Да? Применяется фенобарбитал несколько дней. Вот, на протяжении 3-4-5 дней смотрятся анализы. Вот, и в этой ситуации, то есть если это истинный Жильбер, то билирубин приходит в норму да, на фоне этого лекарства, потому что он как раз блокирует выработку этих желчных кислот. Вот, поэтому здесь печалиться не надо, с одной стороны, потому что это не приводит к каким-то плохим последствиям, но с другой стороны, вылечить это невозможно. Да, придется с этим смириться и жить так сказать, всю оставшуюся жизнь. Двигаемся с вами дальше. Эндометриоз – это хроническое заболевание, но есть шанс длительной ремиссии. Эмиссия всегда достигается только приемом гормональных препаратов. Значит, эндометриоз, кроме аденомиоза, да, то есть это внутренний эндометриоза в матке, лечится в основном хирургически. Чтобы понимание было, гормонами эндометриоз не лечится. Его можно а или просто подзадавить слегка, да, или снизить его какую-то агрессию. Но все воздействие лекарственных средств, Происходит только на момент приема гормонов вот. И а если гормон отменили, все вспыхивает вновь Поэтому вначале надо хирургически все очаги удалить Кисты из яичников убрать Если это узловой аденомиоз, если это узел в матке Его надо обязательно удалить, убрать хирургическим путем Потому что он лекарствами не лечится в данной ситуации После этого, если это массивный эндометриоз, назначается гормональная терапия профилактическая. Если это не массивный, то можно гормоны не назначать после оперативного вмешательства. А здесь смысл в чем? А, действительно, это хроническое заболевание. Вот, если сделать хорошую хирургию, то есть я всегда говорю о том, что хорошо пропиливать пациента, тщательно все эндометриозные очаги убрать, риски развития рецидива составляет всего процентов 7%. То есть из 100 пациентов у 7 он может возникнуть вновь. Вот. А если мы дополнительно назначаем гормональное лечение профилактическое после оперативного вмешательства, то мы снижаем риски развития рецидива до 3-4%. Из 100 у 3-4. Если мы прооперировали плохо, удалили только часть очагов, 100% он будет развиваться опять. Вот. Естественно, какие факторы, которые могут увеличивать риски развития эндометриоза в дальнейшем. Прежде всего, это ИКО. То есть, если проводится стимуляция, вот, то всегда есть риски, что эндометриоз возникнет вновь. Буквально там какая-то маленькая клеточка. Вот, и массивная стимуляция работы яичников, которая необходима при ЭКО, при экстра карборальном оплотворении будет стимулировать развитие эндометриоза вновь. Да, то есть это образ жизни, который все-таки связан с тем, что половая жизнь во время месячных, плюс спорт во время месячных, плюс загары на солнце во время месячных, да, какие-то хронические воспалительные заболевания внизу, это снижение иммунитета, то есть это вот все риски, чтобы эндометриоз возникал в данной ситуации вновь. Поэтому снижаем их здоровым образом жизни, хорошей хирургии, профилактической гормональной терапии, надеемся на лучшее. И если все это правильно сделать, то у большинства пациенток вот, так сказать, жизнь потом хорошая, правильная, и качество жизни меняется, и фертильность восстанавливается. Так, двигаемся с вами дальше. Значит, Что у нас есть еще по инстаграме? При недостаточности ферментов по желудочной железы могут ли быть запоры? То есть, как правило, нет. Это запоры как раз говорят о том, что усваивается все очень хорошо и быстро, и... Есть избыточное всасывание воды, которое, так сказать, делает кал более плотно. Вот, по большому счету, вам надо пройти обследование, сдать анализы и понять, есть ли у вас недостаточность ферментов пожелудочной железы. Анализы сдаются и из вены кровь, и анализы кала нужно сдать, и все будет понятно и ясно. Как вам попасть на операцию из Челябинска? Проблем вообще никаких нет, ко мне приезжают со всего мира, из других континентов, с нашей страны, от Камчатки до Калининграда, вот, Попасть очень легко. Вы мне на мой личный электронный адрес пучков-в.собака.мейл.ру. Напишите свою проблему, пишите ее, да, прикрепите данные обследования. Я дам вам развернутый ответ мы с вами списываемся и назначаем дату оперативного вмешательства, в ответе будет понятный примерный объем, что мы будем делать, примерные затраты, цены, вот, и вы спокойно приезжаете, и мы с вами занимаемся, проводим оперативное вмешательство, в 90% случаев требуется всего 7 дней нахождения в Москве, на 7-8 день вы можете улетать, уезжать, то есть как угодно перемещаться уже дальше, но все зависит от объема оперативного вмешательства, который мы будем делать. Ну, как бы, крайние сроки, примерно это 12-14 дней после больших массивных оперативных вмешательств. Поэтому проблем никаких нет, пишите мне, и я вам дам развернутый ответ. Это касается любого города, любой области. Что, что делать, чтобы не было спайк? Ну, во-первых, надо, я всегда говорил, проводить хорошую хирургию, да, хирургу, то есть малоинвазивный, лучше лапароскопии, чем открытая, вот, так сказать, тонкими хорошими инструментами, не наносить травму органам и брюшине, не, это самое, не применять, так сказать, грубые салфетки, обязательно промывать брюшную полость, отмывать все сгусточки крови, так сказать, всевозможные там, и народные тела убирать из грешной. Полости, да, и один из немаловажных факторов это применение противоспаятельного геля. После операционного периода ранняя активизации, чтобы кишки шевелились, раннее восстановление перистальтики, чтобы пациент не лежал, раннее питание, вот, так сказать, хорошая активность, вот это является профилактикой образования спайк. Есть редкие случаи, где есть в организме настолько выраженная, так сказать, ну, условно говоря, образование, то есть вот эта вот нацеленность на развитие, на отграничение от любых. Патологических процессов, так называемых гиперреактивность, гиперреактивные реакции на любые вмешательства, на любые воздействия, то в этой ситуации, что бы мы ни делали, спайки будут образовываться вновь. Но спайки и спаечные болезни – это две разные вещи. Мы с вами говорили опять на эту тему. Посмотрите мои прямые эфиры. Их там больше 60, из них, наверное, 3 или 4 посвящено спайкам. Вот. Спайки, они образуются часто, спаечная болезнь реже. Спаечная болезнь отличается от спайк тем, что болезни – это клинические проявления спайк, да То есть спайки могут быть, но ничего не беспокоит пациента. Нет нарушений стола, сдутии живота, болевого синдрома. Вот. А спаечная болезнь – это уже клиническое проявление. Спайк, да, то есть мы видим о том, что может быть затруднение, затруднение отхождения стула и газов периодически у пациента, это может быть полевой синдром при физической нагрузке, спорте и при изменении положения тела, при половом акте, вот, так сказать, при перемещении перистальтических волн на кишечнике, это может быть бесплодие, вот, так сказать, у пациенток, если спайки располагается внизу, то есть, ну, клинические проявления они много, многообразны, можете посмотреть это в прямом эфире. Так что профилактировать их надо комплексно. Да, то, о чем я вам говорил, вот, начиная с операции и заканчивая после послеоперационном периоде. Если они уже образовались и есть, и после операции прошло длительное время больше двух месяцев, потому что за два месяца спайки прорастают у нас сосудами собственными. Да? Если они сосудами проросли, то никакое воздействие медикаментозное, физическое, физиотерапия и прочее, все на них никаким образом не будет влиять. Это все равно, что мы можем там, не знаю, пить лекарства или делать физиотерапию, чтобы у нас рассосался палец. Да? Он не рассосется, потому что к нему поступает кровь, оттекает кровь. Да? То есть этот орган живет своей жизнью. Также и спайки. Если прорастает сосудами, вот, то в этой ситуации все уже воздействует, кроме как хирургически рассечь и профилактировать образование спайка в этом месте заново. Другого никакого варианта нет. Как лечить дивертикулы кишечника? Опасно ли это? Значит, в данной ситуации, ну, как правило, идет речь о нисходящем отделе ободочной кишки и сигмовидной кишки, Вот, то есть это связано как раз с запорами у человека, да, то есть, так сказать, это связано со слабостью кишечной самой стенки и образованием, так называемых грыж кишечной стенки, да, то есть из этой слабой зоны такое образуется выпячивание с небольшим узким входом и далее стенка неполноценная на этом образовании, а всего там один-два слоя. Задерживается там камп, естественно, может развиваться воспаление в этой зоне, перфорация, и если этот дивертикул располагается в свободной брюшной полости, может развиться перитонит. Если располагается на той части кишки, которая располагается за брюшиной а вне живота, то может развиться за брюшиной флегмона. То есть в том и в другом случае, то есть это нехорошие острые ситуации, которые часто приводят к летальному исходу. Поэтому, конечно, лучше этим заниматься заранее. Но не каждую ситуацию оперировать нужно. Если они у вас есть мы говорим о дивертикулярной болезни, да, вот, и практически никаких клинических проявлений нет, то ничего не надо делать. Если клинические проявления есть, есть болевой синдром, то надо наблюдаться у гастроэнтеролога и у колоректального хирурга, периодически делать обследование, получать вендикаментозную терапию, и самое главное соблюдать правильную диету, чтобы был ровный, хороший, мягкий стул. То есть это является залогом профилактики обострения этого процесса. И вы можете эту ситуацию контролировать и удерживать долгие годы, да, то есть как бы проблем может никаких в данной ситуации не возникать, вот, а если, если же есть периодически сильные обострения, явление дивертикулита с образованием инфильтрата в животе, то есть уплотнение, с температурной реакцией, с госпитализацией в больницу, и если в данной ситуации значит вы один-два раза госпитализировались так сказать, в клинику вот, да, то здесь уже стоит задуматься о том что с этой ситуацией нужно разобраться хирургически в этой ситуации делается резекция кишки тот измененный отрезок где те тир, эти есть, есть воспаление он иссякается оптимально период в холодном периоде то есть имеется в виду не по погоде, как мне некоторые говорят, да, я имею в виду без воспалительных изменений, да, то есть наиболее в плановой ситуации. Делается резекция, накладывается анастомоз, кишки сшиваются между собой, чтобы стул шел естественным путем. Если мы оперируем в остром периоде, это ургентная ситуация, с перфорацией, перитонитом, гноем в животе, то делается резекция кишки и выводится на время стома. То есть, когда все это воспаление стихнет, то вот эти концы кишки через там, несколько месяцев между собой сопоставляются, сшиваются, и калужа идет естественным путем. Поэтому не допускать нужно этой проблемы в плановом порядке, аккуратненько, спокойно оперировать. Но еще раз говорю, то есть эта операция делается ну, примерно там, каждому пятому, каждому седьмому пациенту, даже не каждому второму. Да? То есть, это, это встречается... Часто проблема, вот, но оперируется редко. Так, значит, во внематочной, я так понимаю, что слева вниматочная была на трубе, правая труба, немножко по-русски, плохо человек пишет степени, что лапароскопия, что... Понятно, значит, это была внематочность слева, насколько я понимаю. Значит, открыли при лапароскопии трубу с правой стороны. Вот Эндометриоз степень 2-3. В данной ситуации что посоветуете? Но здесь надо решать а, с оперирующим хирургом, который у вас в животе был. Если хотите мой совет услышать, вы можете мне прислать на мою электронную почту, а, так сказать, прежде всего выписку протокола оперативной шарики, чтобы я видел, что там было. Да? Дальше надо сейчас и сделать обязательно УЗИ, и надо МРТ сделать малого таза, то есть нужно понимать о том, что там сейчас есть сейчас, и прислать мне предыдущие исследования, выписку, и настоящие исследования. То есть я готов взглянуть, посмотреть, вот, и ответить на вопрос тактически, да, что можно в данной ситуации делать. Я прошу вас... Не писать мне Потому что я все равно не отвечу вам на вопросы Это касается всех абсолютно По всем болезням вот. назначьте мне лечение То есть я лечение не могу назначить По вашим анализам на расстоянии Не имею права этого делать Никакую медикаментозную терапию, гормональную терапию Дать совет надо, не надо принимать гормоны да? То есть это ни в коем случае Потому что нужно обследовать человека всего целиком Надо его видеть И то же самое, не смогу никогда дать ответ Меня прооперировали вчера или неделю назад, какие мне назначения нужно в данной ситуации сделать. Это надо делать с оперирующим хирургом. Я могу тактически определить вам, в какую сторону двигаться, надо делать оперативное вмешательство или нет. Если надо делать, то какой вид оперативного вмешательства. И все равно уточняющие все моменты решаются только при очных осмотрах, то есть тех, которые вы приезжаете, я провожу вам, или вы приходите перед оперативным вмешательством. То есть мы по электронке даже онлайн вот так беседует этот это, отец это, с пациентом и консультантом эти есть, вы можете их заказывать, проблем никаких нет, все равно решаем только стратегические и тактические вопросы. Никакие таблетки лекарства назначил на расстоянии не могу, чтобы было понимание и никаких обид не было на меня. А то мне пишут, что вы пишете, обращайтесь ко мне, я обратилась к вам, а вы мне не можете назначить свечи во влагалище. Не имею права, я не знаю, что там у вас есть. Поэтому не обижайтесь. Так, двигаемся дальше с вами. Какая почечная онкология опасна? У нас единственная почка, и там светло-кеточный рак, рак, метастазов нет, но опухоль находится в воротах, эльфоденопатии, прогноз какой? Да, можно пересадку сделать о том, что, что вы здесь спрашиваете, говорите, но по большому счету сейчас и проводится оперативно на единственное, почки даже при сложных локализациях делается резекция, то есть удаляется опухоль или там инуклеация ее и орган сохраняется. Просто это надо делать специализированных больших лечебных учреждениях. Я этим не занимаюсь, то есть там есть искусственная почка, я оперирую только пациентов, если в почке есть две, да, так сказать, одна сохранная, одна больная, и выполняю весь объем оперативного вмешательства в данной ситуации, резекции, нефрактомии и доброкачественные, оперативное вмешательство, вмешательство, нефропексии, поэтому вам надо обратиться или в ней урологии Лопаткина в Москве, да, или в РОНС имени Блохина, вот, то есть там эти оперативные вмешательства делают, то есть есть соответствующее оборудование, и не всегда это заканчивается перед пересадкой, да, то есть можно орган сохранить. Но конкретно надо в каждый случае заниматься с конкретным больным. Какие последствия удаления матки шейкой? Всегда ли развивается опущение? Я так понимаю, при эндометриозе сетку ставить нельзя. Вот, значит, здесь какая ситуация? Понятно, что удаление матки само по себе – это не идеальный вариант выхода из там, любой ситуации, тем более удаление матки шейки, но порой а, это необходимо делать. Единственное, что я всегда говорю, то есть если это молодая женщина, вот, если у нее нет никакого онкологического заболевания, то, как правило, всегда а, есть возможность органов данной ситуации сохранить. Что касается сетки, если есть одновременно пролапс, вот, то мы ставим сетку, проблем здесь вообще никаких нет. Если вы имеете в виду риски развития рецидива опущения и профилактическая постановка сетки, то я профилактически никогда этого не делаю. В данной ситуации удаление матки шейки не является каким-то супер риском для развития опущения потом. если если хирург правильно восстанавливает тазовое дно. То есть нужно адекватно шить влагалище, нужно влагалище подшить так называемым кресол, маточным связком. Это основные связки, которые удерживают купол влагалища и профилактируют его опущение. То есть сделать восстановительный этап, который порой занимает примерно 20-25% времени от основного. Если просто отрезать и зашить влагалище, не укрепляя тазовое дно, не восстанавливая все связки, то риски развития пролапса, так сказать, они будут высоки, да, то есть это процентов 50. Если все восстановить, они составляют всего 1-2%, то есть не больше, чем просто в популяции в группе, где не проводилось оперативное вмешательство. То есть это нужно понимать. Поэтому здесь индивидуальный вопрос весь, и все зависит от опыта хирурга вот, и от его так сказать, желания, прежде всего, заниматься восстановлением данной зоны, думая о том, так сказать, как снизить риски развития, После радикального оперативного вмешательства своей пациентки, которая доверила ему свою жизнь. Значит, про дивертикулы кишечника я уже ответил, как лечить. Вот... Значит, при светлоклеточном раке, если нельзя оперировать, какое лечение предлагаете? Ну, я ответил на вопрос, что никаких лечений не могу предложить и делать. То есть, это решается, во-первых, если это онкологическое заболевание, только на онкоконсилиуме, так сказать, в составе онколога, хирурга, в составе химиотерапевта и в составе радиолога. И только онкоконсилиум убирает тактику лечения. Что в данной ситуации? Оперировать пациента, или ему надо делать химиотерапию, или, как в данной ситуации, там, может быть, биотерапию делать. Вот, или лучевую терапию, или комбинация этих видов лечения. Да, никто вам вот так в прямом эфире на такой вопрос не ответит. При аденомиозе есть ли риски при беременности? Если беременность наступила и вы ее вынашиваете, то практически никаких рисков есть. При, для наступления беременности, да, есть определенные риски, может развиться, вернее аденомиоз может приводить к бесплодию. Да, поэтому его нужно предварительно полечить. Наш бесценный доктор, спасибо, что есть, вы из лучших. Спасибо вам за отзывы, благодарю вас. Двигаемся дальше, какие у нас еще вопросы есть с вами. Я сейчас прогоняю инстаграм, как наиболее активный. чего кисты на поджелудочной железе и на селезенке жидкостные? Это ну, две причины, врожденные... Приобретенный, врожденный это может быть из любого лимфатического протока какого-то сосуда в органе развития киста, в почке, в печени, в селезенке, в поджелудочной железе, где угодно. Вот. А приобретенный, то есть, как правило, после воспалительного характера в селезенке это может быть удар. С кровоизлиянием, которое рассасывается и превращается в кисту в поджелудочной железе. То есть, как правило, это воспалительные изменения. То есть, это был панкреатит, о чем я говорил в начале нашего прямого эфира с развитием панкреонекроза и переходом уже в кисту поджелудочной железы. То есть вариантов огромное количество, причин для образования кист много. Как проверить себя после операции грыжи через год? Ну, наверное, имеется в виду речь о грыже пищеводного отверстия диафрагмы, я так подозреваю, скорее всего, да? Делается рентген пищеводой желудка с барьем, вот, и делается гастроскопия. И информация вся и ясна, что в данной ситуации у человека есть. Вот. если имеется в виду грыжа в брюшной стенки, элементарно делается УЗИ передней брюшной стенки, мы видим, как эта зона себя ощущает, если там какой-то дефект или нет. Так, дальше двигаемся, дальше, дальше, дальше. Как лечить спаечную болезнь? У меня в декабре была операция, мучает боли. Надо сделать э, суточный пассаж бария по кишечнику обязательно, да, и посмотреть, есть ли нарушение транзита бария по кишке. Надо сделать обязательно УЗИ брюшной полости и малый таз с изменением положения тела, смотреть, есть ли фиксация, петель кишечника, брюшной стенки или между собой, это четко и ясно видно, да, и если есть какой-то болевой синдром, я бы все-таки советовал сделать МСКТ брюшной полости с контрастом, посмотреть, нет ли другой проблемы, которая приводит к болевому синдрому, да, то мы можем списывать все на спайке, а болеть может абсолютно иная какая-то, Проблема есть у человека, да, и мы можем идти по ложному пути. И обязательно всегда делаем гастроколоноскопию. То есть надо смотреть, опять же, причину болевого синдрома, который может быть в ЖКТ. Поэтому гастроколоноскопия, суточный пассаж бария по кишечнику, УЗИ брюшной полости с изменением положения тела и МСКТ с контрастом. После этого я готов вам дать ответ, в какую сторону двигаться и чем можно вас полечить. Так, если наружный эндометриоз сопровождается диффузным аденомиозом плюс миома, какие прогнозы в этом случае на рецидив наружного эндометриоза? Никакие вам прогнозы дать не могу, все прогнозы сверху, да, говорят, хочешь строить планы, так сказать, хочешь рассмешить Бога, строй планы, да, в этой ситуации. Поэтому еще раз говорю, обратитесь к своему оперирующему хирургу, кто был у вас в животе, или вы пришлите мне все полностью обследование до послеоперативного вмешательства и выписку. Только в этой ситуации я что-то могу вам посоветовать и какие-то мысли высказать. Да, просто о том, что у меня миомы, и аденомиоз, какие у меня прогнозы. Да, но вы сами себя послушаете. Да, естественно, что я ничего вам в этом плане конкретного ответить не смогу. Так, двигаемся дальше с вами, двигаемся дальше, двигаемся дальше. А, как можно вылечить миому? Только хирургически все зависит от локализации миомы, от ее размеров вот, и от их количества. Да, сказать, если это в просвет матки, одна ситуация межмышечная, вторая субсирозная Иная ситуация Если это 1 мм, 2 мм, 1 Если это 10-20 см, это вторая ситуация Один узел, одно 20 узлов, второй 200 узлов, 3. Да? Пришлите мне а, это самое, все свои УЗИ вот, я, укажите возраст, основные жалобы, я вам дам ответ, в какую сторону вам двигаться. Но нужно понимать о том, что миома медикаментозно не лечится, да, чтобы у вас понимание было. Просто или можно наблюдать за ней, или каким-то образом сдерживать ее рост. Вот. но вот так, чтобы она была, и какие-то лекарства попринимали, и она ушла, такого нет, такого не бывает. Так, двигаемся с вами дальше. Такой сегодня активный у нас прямой эфир, это здорово значит ставят диагноз обострения хронического эндометрита подозрение на эндометриоз дальше ничего не говорят как действовать дальше в данной ситуации вот. присылайте мне все свои обследования вот все что у вас есть в данной ситуации надо что обязательно анализ слизистой оболочки Матки, на основании чего эндометрит вам выставили, да, то есть это или биопсия, или оптимальная гистероскопия с гистологическим исследованием, это УЗИ, это МРТ с контрастом, вот, и можно двигаться в данной ситуации дальше, ставить какие-то диагнозы, делать прогнозы и двигаться в какую-то сторону лечения. Так, идем дальше. Проводите ли вы операции при структуре мочеточника, смотря с чем они связаны, если с эндометриозом в нижней, т 3 то да, если это структуры протяженные, большие, какого-нибудь опухолевого генеза, то нет, я этим не, не занимаюсь, но у нас есть урологи, которые могут выполнить любое оперативное вмешательство в данной ситуации, поэтому можете мне прислать все свои бумажки, данные, вот, и я вам дам ответ конкретно, чем мы можем вам помочь в нашей клинике, или я лично, или другие Врачи. Всем машу, кто присоединились к нам. Двигаемся дальше. Вы обучаете гинекологов. Да, я гинекологов обучаю. Вы можете прислать мне в директ свои данные, телефон. Кто вы, где вы, откуда, из какого лечебного учреждения. Вот, что вы хотите. Я вам дам развернутый ответ непосредственно по вашему обучению. Так, ну, все. у нас в Инстаграме вопросы закончились. Переходим на контакт. Так, двигаемся на начало. Полип матки, эндометриоз, если не удалить, что будет и почему боль отдает в задний проход? Значит, полип матки надо обязательно убирать, это 100%, да, потому что из полипа вырастает рак. Надо делать обязательно гистроскопию, удалять его, исследовать на гистологическое исследование и дальше принимать решение, в какую сторону двигаться. Если есть аденомиоз, и скорее всего, что у вас суть, если боль отдает в задний проход, есть ретроциркальный эндометриоз, эндометриоз, который находится позади матки, между маткой и кишкой. То есть в этой ситуации понятно, значит... Причины этого болевого синдрома, и это лечится только хирургически, никаким медикаментозным лекарством вылечить это нереально. Вы можете снять болевой синдром приемом визаны или каких-то еще гормонов, но только на время приема этого гормонального лекарства. Как только вы его отмените, все вернется вновь. Это нужно четко понимать в данной ситуации. Поэтому, значит, вам надо сделать УЗИ, вам надо сделать МРТ малого таза с контрастом. Я бы вам посоветовал обязательно сделать колоноскопию, потому что если что-то отдает в задний проход и болит, там мы прежде всего исключаем плохие онкологические вещи. Поэтому колоноскопия, УЗИ, МРТ. Вот, значит, высылайте мне все эти обследования, я вам дам уже развернутый конкретный ответ. Вот, и все, и будем двигаться в данной ситуации дальше в сторону вашего выздоровления. Удалена матка лапароскопически, страдиол-57, фсг 400. если слабо сердцебиение по утрам и прочее-прочее. И прочее. А здесь вопрос в чем? Удалили с яичниками или вес? Какой гормональный фон у вас был до оперативного вмешательства? Поэтому если сейчас речь идет о наступлении климакса, который может быть и с яичниками да, в данной ситуации в 44 года, потому что климакс сейчас может быть и в 35, и в 37 лет, так называемый ранний климакс, да, то есть вам нужно обязательно к эндокринологу, гинекологу подойти, подобрать, исходя из вашего обследования, надо смотреть щитовидку, надо смотреть грудь, подобрать ЗГТ, заместительную гормональную терапию И так сказать, если можно вам эту терапию назначать, то нужно ее сделать, у вас состояние сразу улучшится, проблем не будет никаких в данной ситуации. Если хотите обратиться к нам в клинику, у нас шикарный есть доктор наук, гинеколог-эндокринолог, которым этими всеми вещами занимается. У меня киста 36 мм на правом яичнике, наблюдаюсь, опасно ли это. Вот. ну По идее, любое полостное образование в яичнике, которое находится больше трех месяцев, должно быть оперативно удалено. Четко это нужно понимать. Поэтому, если вы наблюдаетесь уже больше трех месяцев и делаете УЗИ, например, да, там на пятый-седьмой день цикла, то есть, как это положено делать, и киста остается у вас, она не уходит, то есть, это как правило, киста не Функционального органического характера Которую надо обязательно удалять Надо сделать лапароскопию и удалять эту кисту Помогает ли чистотелов, чистотела, фунготерапия на распространение рака в опухоли или хотя бы притормаживает. Вот. Я подобных рандомизированных, то есть специализированных исследований не встречал, поэтому конкретно ответить вам не могу. Какие-то лекарственные фитотерапевтические средства улучшают иммунитет, улучшают работу организма, прочее всего. Но вот такое, чтобы против активностью обладали, то есть в данной ситуации не встречал. А, так, дальше Тоже вопрос, вы обучаете гинекологов? Да, обучаю Присылайте мне в личку все свои данные Учреждения, фамилии, имя, отчество, вот И все, и я дам вам ответ И самое главное, что вы хотите Ручной шов, то есть освоите под эндовидеоконтрольный ручной шов Или какие-то еще вещи Вот Мы будем с вами, с вами на эту тему беседовать Беспокоит изжога, отрыжка и дискомфорт при латании более двух лет. Делать ли с рентген-желудка с барьем показывает ну, дальше нету строчки, но, ну, скорее всего, показывает, что грыжи нет. Значит, что нужно в данной ситуации для определения показаний кооперативного вмешательства? Прежде всего, гастроскопия это раз в ФГС, второе рентген это два. Третье, если на рентгене нет грыжи, то обязательно в стандарт стандарт входит суточные пашметрии и манометрии пищевода. То есть это нужно делать обязательно. И вот эти четыре исследования, они четко дают информацию, ну примерно в 98% случаев, что происходит с этой вашей зоной, почему есть болевой синдром, вот, есть ли патологический рефлюкс или нет, какой не носит характер, щелочной, кислотный, дневной, в ночное время, какая перистальтика пищевода, кардия работает, не работает, как измеряется ее давление в миллиметр, это столба и прочие все эти вещи. На основании этого можно уже высказать, нужно ли вам делать фундапликацию, то есть так называемое антирефлюксное оперативное вмешательство вне развития грыжи отверстия диафрагмы или нет, или вам показано терапевтическое лечение. Вот. Дальше, значит, идем дальше. После тотальной экстерпации матки с придатками вентральной грыжу предлагают закрыть открытым доступом. Вот. В данной ситуации можно это сделать лапароскопически. Я этим занимаюсь и делаю. Рассечь спайки, ликвидировать грыжу и закрыть все сетчатым имплантом. Но мне нужно обязательно смотреть значит, непосредственно сам мешок крыжевой. Да? Нужно обязательно делать УЗИ стенки. Надо знать величину дефекта. Вот. Обязательно нужно это самое, выписку оперативного вмешательства по поводу чего вам делали это оперативное вмешательство в какое время делали оперировали какой статус сейчас если это была онкология это одна ситуация если это была доброкачественная болезнь ситуация иная но в любом случае грыжа брюшной стенки в большинстве случаев так сказать независимо от веса пациента закрываются лапароскопически в этом есть огромное большое преимущество вот, в данной ситуации. Какие монографии нужно читать студенту-медику на первом курсе? Ну, прежде всего, надо читать учебники, которые, так сказать, это самое, на первом курсе идут. Да? То есть, я, например, для себя сделал следующий вывод, так сказать, во время обучения в медицинском институте. Да? То есть, мы обязаны все преклинические предметы, так называемые, сдать на пять. Это относится к анатомии которую надо на пятерку знать и сдать. Это относится к топографической анатомии, которую надо знать и на пятерку сдать. Это патологическая анатомия, которая говорит о патологии всех тканей, надо знать и на пятерку сдать. Это физиология, то есть это работа организма в норме, да, и нужно сдать на пятерку. Это патофизиология, то есть это работа органов и систем в условиях патологического образования. Это фармакология, да, то есть это лекарственные средства. Это пропедевтика, то есть это начало обследования пациента, терапевтические все заболевания основные прочие прочее, это общие хирургии то есть вот эти общие предметы и вещи которые а и еще гистология да то есть вот эти предметы которые вы в принципе должны знать и сдать на отлично желательно конечно еще и биохимии да так называемые то есть это более тонкое уже знание всех процессов, вопросов, и вы поверьте мне, если вы эти предметы выучите и на отлично сдадите, то в 90% случаев вам изучение клинических дисциплин и специальностей в любой профессии, в анестезиологии, в терапии, в хирургии, да, так сказать, там, в рентгенологии, где бы вы ни выбрали себя, будет даваться легче, самое главное, вы будете грамотно изучать их, вы будете четко понимать и знать, так сказать, в какую сторону двигаться, и вы на 95% станете хорошим врачом, если психологически к этому готов. То есть вот это самое основное. Вот, Монографии читать надо с третьего, с четвертого курса. До этого надо вот эти предметы вызубрить. Понимаете, вот просто вызубрить. Иного пути никакого нет. Вот. Я вам выслал и колоноскопию, сделал по кишечнику, все в порядке. Хорошо, я посмотрю все, что вы мне высылаете, я буду это самое смотреть, обязательно изучать и вам... Отвечать Значит Моему сыну поставили диагноз контролем головки получили Он мне давно, по-моему, что-то или четвертого позвонка, я что-то, да, четвертого, наверное, позвонка, вот. я в данной ситуации не готов вам ответить, вот, все-таки это лучше обратиться, если вы живете где-то рядом в Москве или в Московской области, можно обратиться в нашу клинику, но к ортопеду, с которым у нас был совместный эфир две недели назад, да, так сказать, это Самиленко Игорь Гри... Гри... Григоревич. Вот. и он этими вопросами занимается и четко вам может ответить на все вопросы, функциональная киста с кровоизлиянием опасно ли это или нет если это кровоизлияние огромное и большое 10 сантиметров там 12 да то в этой ситуации конечно лучше сделать оперативное вмешательство и убрать или оно сопровождает кровотечение брюшную полости. если это небольшой объем сантиметр 2 3 4 5 и только болевой синдром означает консервативная терапия в данной ситуации это все рассасывается вот и это все обходится После экстерпации матки с придатками ввиду онкологии матки и шейки очень мучают приливы. Прибавка бесит 10 килограмм. Как быть? Значит, вам надо в любом случае беседовать с гинекологом, эндокринологом, сдавать гормональный статус свой и определяться, как в вашей ситуации вам помочь. Вот, сказать, сходу я вам ни в коем случае никакого ответа дать не смогу просто в прямом эфире. Так, ВКонтакте у нас закончились вопросы. Так, так, так. Значит, я просто в Телеграме, я вижу, что сообщения идут, но я их не могу открывать одновременно. Вот, поэтому здесь извините, значит, в Телеграме вы мне просто пришлите все свои вопросы, я вам отвечу на них. То есть здесь я не смогу ответить в прямом эфире. Просто технически это сложно сделать. Одно дело, я только в Телеграме бы вел, сразу бы отвечал. А когда на три телефона одновременно, это сложно-сложно сделать. Очень. Ну что, мы давайте еще ответим в Инстаграме на вопросы, которые у нас, возможно, появились еще, пока я отвечал на других ресурсах. Здоровый с теми, кто к нам присоединился. Двигаемся вниз дальше. Так, киста в груди больше года, нужно ее удалять или нет? Кисты бывают разные, да? надо обязательно сделать УЗИ молочных желез и надо обязательно сделать мамографию. То есть на основании этого уже будет понимание, что за киста и что с ней нужно в данной ситуации делать. Если вы живете рядом, можете приехать в нашу клинику, сделать УЗИ и маммографию у нас и пройти осмотр мамолога да, непосредственно. Если живете далеко, сделайте эти исследования у себя и пришлите мне на электронку все эти данные. Посмотрим, я вам дам развернутый ответ. И вопросов никаких нет, все, вам пришлю. Значит, у меня миома 13 на 9 на 12 сантиметров. По задней боковой стенке несколько тамбальных. Сказали, что надо делать поперечный надрез. Лапароскопически невозможно. Значит, речь идет, если это большое количество миом, вот, и одна миома у вас действительно реально 13 сантиметров в диаметре, вот, то в данной ситуации я тоже предпочитаю делать через небольшой разрез внизу в поперечном направлении, косметический разрез, Перекрываем маточные артерии и на сухой матке спокойно делаем миомактомию. Если все красиво, грамотно, с пережатием артерии сделать, вы уже на следующий день в ходите и на третий-четвертый день выписываетесь из стационара. То есть тут проблем вообще никаких нет. Матку можно и нужно в данной ситуации сохранить. Двигаемся дальше. Значит, это я ответил на вопрос по миоме. Так если миома растет в полость матки и деформирована, то можно ли ставить спираль Мирена? Ну, во-первых, она не поможет, если спираль Мирена ставится по поводу этой миомы. Спираль Мирена вообще на миому не действует. Чтобы понимание было, если там есть гиперплазия эндометрия или аденомиоз, по поводу чего вы делаете, да, или у вас, например, есть кровотечение маточные, и спираль ставится по поводу маточных кровотечений, то нужно понимать, что эти кровотечения могут быть вызваны и деформированы, полости матки этой миомы и постановка спираль Мирены не будет влиять на миому и эти кровотечения может не устранить. Если это процессы иные, вот то можно попытаться поставить, но если есть деформация полости матки, то всегда есть риски, что спираль может выскочить, то есть она может самоудалиться из полости матки. Так... Делаете ли вы это самое, операцию по поводу расширения вен варикозная? Ну, если это малый таз или что, или в ногах, да, то есть нужно уточнить, где какая локализация. Как долго могут заживать внутренние гематомы после оперативного вмешательства? Ну, как правило, на это необходимо 2-3 недели где-то до месяца. После онкологии шейки и матки удалили матку, яичники прошло 25 лет. Установки сетки мучает выпадение перед брюшной цистоцель, т.т. Да, то есть, да, можно в данной ситуации, даже если по поводу онкологии 25 лет назад выполнили оперативное вмешательство, есть опущение, выпадение купол влагалища, проблем никаких нет, надо вас оперировать, делать пластику. Вот, просто пожилой. Возраст опять же какой? Да? То есть нужно четко понимать и знать, сколько вам лет. Пожилой 67 или пожилой 87. Да? Насколько вы перенесете оперативное вмешательство под общей анестезии, или это надо делать по спинальной анестезии. Поэтому я предлагаю вам все свои данные выслать мне на электронную почту. Вот я вам дам развернутый ответ конкретно вашей ситуации, в какую сторону двигаться. И в идеальной, идеально да, вас, конечно, посмотреть на кресле и посмотреть вас саму, чтобы вы приехали ко мне на консультацию в клинику. Записаться можно по телефону 985-222-1087. 985-222-1087, моя помощница Ольга, работаю в швейцарской университетской клинике в Москве, написать мне можно и на мой личный электронный адрес, пучков.кв, собакаmail.ru или сюда в Инстаграм, ВКонтакт или в Телеграм, в личку, пишите, проблем никаких нет, я всегда вам отвечу. Спасибо за конкретный ответ, дай Бог вам здоровья. У меня Дэна Поставили спираль Мирену 9 месяцев назад До сих пор умошечное выделение Это в норме или нет? Это может быть вот, Но, как правило, это заканчивается через 3-4 месяца да? Если 9 месяцев какие-то выделения есть Надо делать УЗИ Надо, может быть, делать МРТ В данной ситуации смотреть все-таки причину мазни и кровотечения, может быть, есть какая-то внутриматочная патология, которая не была вылечена спиралью Мирена, и в данной ситуации нужно какую-то, может быть, более активную тактику применить. Так, в Инстаграме тоже все вопросы у нас закончились. Так, дальше, дальше, идем дальше. Вконтакте, если есть, сейчас я посмотрю. Так, что нового добавилось или нет? Так, существуют ли у вас квоты на обследование и проведение операции? К сожалению, наша клиника по квотам не работает. Вопросы этих государств не ко мне, поэтому мы бы с удовольствием работали на квоты, но выбить их нереально. Вот. Удалили полип матки, аденомиоз, ПМС нет, а болеболей нет, и во время месячных врач назначает гормональную терапию. Значит, В данной ситуации, видимо, речь идет о противорецидивной гормональной терапии, вот, то есть все зависит от гистологии этого полипа, который сделали, да, на основании этого назначается или гормональная, или противовоспалительная Терапии. То есть здесь нужно обязательно в данной ситуации, то что я говорил, наверное, полчаса назад, что я не могу на расстоянии назначить гормональную терапию, отменить, скоррегировать ее, да? то есть это надо разбираться непосредственно с оперирующим хирургом у себя на месте. Или приезжать к нам на обследование, консультации мы можем четко вам дать ответ, что нужно в данной ситуации делать. На какой день цикла лучше делать МРТ малого таза для определения эндометриоза и близлежащих органов? В этой ситуации на любой день, ну и нехорошо во время месячных, если мы смотрим патологию эндометрии, то на пятый-шестой день. Цикла по поводу эндометриоза, особенно окружающих тканей, разницы никаких, никакой абсолютно нет. Так, что у нас еще? Так... Какие у нас вопросы еще? Ну, здесь какой сегодня интенсивный получился у нас прямой эфир. Вы просто молодцы. Наверное, жара ушла. У нас люди стали больше проводить время дома. Вернулись из отпуска. Сентябрь. Дети в школе уже. Поэтому и более активно стали проходить прямые эфиры. Ну что... Мы с вами прекрасно отработали целый час. Я без устали отвечал на ваши вопросы. Я думаю, что можно как бы сегодня уже финишировать по поводу прямого эфира. Еще один вопрос появился ВКонтакте. Удалили полип ЦК 3 мм лазером, гистологии не брали. Сказали, мало ткани. Ну, поэтому я никогда не удаляю лазером. Лучше аккуратно этот полип убрать и отправить на гистологический след. Потому что всегда может быть много фокусов, да, всяких там новостей, которые, конечно, лучше бы в данной ситуации знать. Сейчас ничего мы не можем сделать, удалили, удалили, да, так сказать, гистологии нет, это плохо, но обратно эту ситуацию не вернуть. Какие обследования иметь при себе для консультации у вас? Значит, нужно брать все с собой, что у вас есть, да, все выписки, все обследования, диски, если есть, это самое, так сказать, все, что на руках есть, все, что не будет хватать, мы сделаем это самое, обязательно у себя сами доделаем, вот повторите какие пройти обследования после спаечной болезни, после операции, суточный пассаж барии по кишечнику, суточный пассаж барии по кишечнику, гастроскопия, колоскопия, УЗИ малого таза с изменением положения тела, с изменением положения тела. Это базовые исследования, которые нужно в данной ситуации делать. Так, что, наверное, все. Вопросы остались в Телеграм, пишет, да? Ну вот у меня в Телеграме вопросов я этих не вижу, то есть они, если у меня есть, я на них отвечу. Я сейчас сохраню прямой эфир, то есть он будет, а в Телеграме я прошу, чтобы вы мне написали, сдублировали, если я их вдруг не увижу, пишите мне в личку, обязательно на них отвечу. Я... Прощаюсь с вами, спасибо, что у нас сегодня получился такой хороший, плодотворный день, отличный, прекрасный час. Я всех призываю заниматься спортом, сам ежедневно занимаюсь, это улучшит наше здоровье. Я призываю всех быть в хорошем настроении, почаще улыбаться. Вот у нас улучшается опять же здоровье, настроение от этого и самое главное, здоровье и настроение улучшается у окружающих людей, которые окружают нас. Делайте какие-то хорошие дела в этом мире, он всегда развернется к вам позитивной стороной и у вас все в этой жизни будет хорошо. Искренне ваш профессор Пучков. До новых встреч. Вот встретимся с вами в следующие выходные в прямом эфире. Всегда готов помочь вам и ответить на ваши вопросы. До свидания.